Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, вот и вышел у нас Вормикс э, в стиме, вот, по-другому называется он Бомбикс, почему Бомбикс, потому что, скорее всего, он бы нарушал авторские права с игрой Вормс, и тогда бы мы бы его, скорее всего, не увидели бы в стиме, вот, поэтому вот так вот, они его вообще обещали выпустить в семнадцатом году, в октябре, по-моему, вот, но не получилось, вот, сколько раз они переносили дату релиза, я уже даже не знаю, ну раза три 4 точно они переносили его вот, но вот сегодня настал тот день э, тот час, когда они его выпустили и вот я решил э, снимать сразу же на ютубчик его вот, э, роликов по WarMix в Steam будет не очень много вот, даже скажу очень мало, потому что у меня другие дела, проекты и времени особо на него нету, но когда будет время я буду снимать его, вот. когда будет время я буду снимать его. Но постараюсь я парочку, может быть, даже тройку серий записать до ухода в армию. А потом, когда приду, возможно, продолжим снимать его. Но так, может быть, я буду поигрывать в него вне видосов. Вот. Посмотрим, посмотрим, ребята. Давайте коротко рассмотрим, что тут есть, чего тут нету. Вот тут домик. Вообще, другое меню тут, в отличие от вкшной версии и другой версии одноклассники там фейсбук тут другое меню вообще другое все вот. по-другому все сделали даже мобильная версия по-другому все мобильной версии у нас есть э, 7 кнопок тут вот домик ну домик это мы уже находимся в нем здесь есть э, наш арсенал скорее всего тут вот такой арсенал у меня тут я уже получил это второй уровень мне тут дали ранцы добавик тут Некоторые оружия тут основные у меня имеются уже Вот Здесь у нас э, Команда короче моя Вот будет С пятого уровня, с 13, с двадцать первого уровня Вот четыре персонажа как ВК Как везде в принципе Шапочки Ну нет, нету шапочек у меня ни одной Тут скорее всего тут артефакты будут, тут шапки будут Или наоборот вот. Здесь у нас расы меняются Ну тут все понятно В принципе ничего отличается Так, вот а тут что-то было. А, боксер у меня тут галочка стоит. Вот. И здесь у нас достижение Достижения тут не все. Вот. Нету многих достижений еще. Вот. Тут их мало. Я вам скажу, даже очень мало. Боссы тоже не все тут. Ну, большинство есть боссов, но не все еще. А здесь у нас, значит, улучшение оружий. Вот. Можете посмотреть. Тут. Такие же оружия, как в ВК-версии И в фейсбуке, и в одноклассниках Они не отличаются Вот И здесь у нас предметы Тут уже они добавили кое-что интересненькое Вот, они добавили, короче, каждому Каждому крафту, вот, шапок И артефактов Они добавили э, свои уникальные вещи Которые упадают, за, скорее всего, с боссов Вот Скорее всего, с босса Я не знаю, какого даже то есть непонятно с кого босса. Тут можно выбить Это <смех> военный билет. Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. Вот. Желтый камень архидемона. Здесь у нас синий камень архидемона. Ну, скорее всего, он выпадает с архидемона. Вот этот предмет. Но я не знаю. Точно не уверен пока, что я не знаю. Не буду говорить. Будем разбираться по ходу игры. Буду смотреть вот так выходим выходим с этого как отсюда выйти блин не знаю вот сюда нажать надо так это что у нас такой банк посмотрим цены ну цены тут я скажу вам бешеные прям прям вообще бешеные ребята ну это я скорее всего точно не буду сюда донатить ребята нету смысла сюда донатить я и так умею прокачиваться без доната блин. вот Хотите вы донатьте, я не буду что-то дать от рубля, потому что тут реально очень дорого, да и смысла нету, вот. Я лучше так интереснее играть без доната. Вот, я уже на своей основе вк не донатил сколько, я уже, я не знаю, с 15 -го года, по-моему. Только спонсоры мне там давали голоса, и то редко, вот. Вклады какие-то тут, короче, можно вложить, тоже непонятно. Ну, точнее, я понимаю, как это работает примерно. То есть ты покупаешь... За деньги, короче, донат какой-то там определенный. И в течение пяти дней он, ну, будет расти у тебя, по-моему, как-то так. Вот. И здесь VIP-аккаунт у нас. VIP-аккаунт, кстати, он не такой же дорогой. Но все равно я не буду брать его, ребята. Не буду брать я его. Вот наборы. Вот, что такое. Сундук, тактика. При пояс... При покупке можно получить один случайный ресурс из списка. Редкий реагент можно выбить. То есть тут можно выбить реагент для крафта шапок артефактов. Вы поняли, да? Которые я говорил только что. Ну и здесь их два уже выпадают. И также у нас э -э, фузики, рубины и эмблемы. Тут меньше всего дается так. Так. Э -э, Настройки, тут все понятно. Тут э -э, поменять аккаунт стоит денег. Ребята, то есть если я поменяю аккаунт, то мне еще раз его можно поменять. А дальше уже платно будет смена аккаунта. По-моему, 100 рублей будет стоить смена аккаунта. Как они добавили в Android версию, там 100 рублей стоит сменить имя в игре. Пока что у меня вот такой вот ник э -э, и оценка топ-формикса. Кто хочет, ребята, добавляйте меня в стиме для прокачки реакции. Я дам, дам ссылку в описании под э -э, видео. Вот. Э -э, и... Здесь у нас что-то такое. А, у меня чувак играет в Вормикс. Вот уже. По-моему, играет. Я не знаю точно. Ну, вот, видите. А, уровень 2 у меня. Тут то же самое, как в ВК. Реакция, атака, рейтинг. Ну а, что тут мне надо сделать сейчас? Я вообще не понимаю, что надо сделать, ребята. Сейчас мне. Я что-то не понял, где тут миссии, где тут. Ставки, как тут зайти на них надо как-то так выйти с нет не выйти надо домик кстати. Вот так вот все. поехали в бой а вот вот ребят кнопочка в бой я понял просто непривычно было то есть у нас есть миссии ну ставочки тут как обычные боссы супер босса с другом и в одиночку Ну, в принципе неплохо вот поехали пройдем а где обучение обучение тут есть обучение снаряды давайте пройдем их так ну тут все понятно тут вы уже все знаете и так это я даже не буду комментировать ух ты нифига себе там был арсенал хороший так пробел зажимаем пробел и попадаем в цель тут улучшенные снаряды они говорили разработчики да я и сам уже вижу то что тут получше уже ребята вообще не лагает вообще все плавненько идет то есть это очень круто мне очень нравится то что не лагает то что я могу снимать без лагов абсолютно так, а вот надо звук убавить. Как его убавить здесь в игре? Это я не знаю, как убавить звук. Вот суть в том, то, что звук очень громкий в игре. Я вот тут в настройках его убавил, но... Не знаю. Поехали дальше. И инструменты пройдем. Вот. Ребята, как все плавненько идет. Мне вот нравится то, что все плавненько. Очень плавненько и снимать кайф. То есть вообще... Мне очень нравится то, что качество охуенное, ребята. Я вам сразу говорю то, что тут я в ВК версии играл на низких, снимал на низких, а здесь мы э, играем на максималках и без лагов. Я сейчас и снимаю на максималках вормикс, то есть бандиками настройки выставил максимальные все. Вот и еще в игре максимально То есть и проблем с качеством э, вормикс в, в стиме я не вижу вообще никаких качеством с лагами не вижу вообще то есть любой игрок сможет тут даже ну у кого слабые компьютеры как говорили разработчики они могут играть да они могут могут играть но у кого совсем слабые компьютеры мне кажется они снимать не смогут уже то есть у меня комп он нормальный у меня комп короче ребята я как бы не буду говорить что он хороший плохой как бы но он, он средний у меня комп но он как бы не самый хороший как бы но не плохой как бы он у меня Поехали дальше. Мины. Ну, мы уже, игроки уже, умеем как бы пользоваться арсеналом, оружием. Потому что мы играли... Вормикс. Что такое? Так, я что-то баг нашел. А, нет. Что я оставлю минку сюда? Там нельзя стоять, оказывается. Вот. Надо было прочитать сначала, что я делаю. Вот. Ну все, я понял тут, короче. Тут. Изи, изи, изи поехали дальше Сейчас будет зомбак большой вылезет так берем минку ставим ее вот сюда и бита это я помню будем снимать ребята вармикс ими не знаю как часто но очень часто и точно не будет то есть ну, может быть одну часть в неделю буду снимать может быть две не знаю, может вообще не буду снимать пока что потому что я не знаю как у меня пойдет ребята, у меня сейчас очень много дел вот я учусь на права вот еще и там другие дела у меня, короче, много вот, поэтому вот так вот бонус за достижение уровня фузы, жизни Это параметры, короче, и ранец короче знаете что мне очень понравилось то что они сделали долгую прокачку ну вконтакте там долгая прокачка есть и в фейсбуке и в одноклассниках там тоже долгая прокачка то есть там опыт меньше даются ну нет не опыт, а полоска с опытом она больше типа надо больше раз выиграть типа на ставках везде там а здесь я не знаю как сделали я не знаю, как тут быстро будет прокачиваться уровень или медленно, если быстро, то мне это уже не нравится, ребята, потому что они сделали все хорошо, то что мы долго прокачиваем опыт, а если мы будем прокачивать его очень долго, то еще будет лучше. Вот, легко. Это уже получается миссия или что? Да, это получается миссия уже у меня. Ну вот, мой арсенал. Очень круто сделали арсенал, ребята. Мне вообще прям по кайфу. Мне вот название не очень нравится игре. То есть, ну это же ребята. Название, конечно, ладно, я как бы ничего не говорю. Я вынес его? Не, не вынес. Дело в том, что... Ну, не нравится. Оно никому не нравится, скорее всего. Непривычно просто. Может быть, привыкнем, короче. Ну, ВКонтакте, как бы... Оно так останется гормикса, здесь я не знаю. Так, вазишечка есть у меня, сейчас вынесем его, вот видите какие эффекты тут, но они тут крутые, вот скажу вам. так, меню, а где тут, ага, я вижу, ребята, я нашел, я нашел, вот видите сверху такая полосочка такая, видите, идет фиолетовая такая, вот у меня есть параметры, давайте атаку, атаку повышать будем, атаку сохраним, вот, поехали, нам надо пройти сложно, давайте пройдем сложно, потому что налег легко все могут пройти, 60 FPS, ребята, я снимаюсь от FPS. офигеть просто, вообще не лагает, и такое качество офигенно, ребята, вообще, я в шоке, я в шоке, ребята, Давайте что будем делать с ним? Ну блин, у меня такие оружия тут слабенькие, скажу вам. Ну давайте лепучки. И встанем к нему. Чтобы он сам себя бил, короче, он будет сам себя бить. Блин, главное, чтобы он меня не убил, вот. Берем ящичек, вот этот вот. Говно дали, короче. Ну блин, ну что есть? Осколочная есть. Давайте катабазуку. Нет! Я не хочу подыхать, ребят, слышь. Живи. Блин. Короче, я не буду подыхать вообще никак. То есть я сейчас наханулся просто. Что-то как-то вообще не очень, ребята. <с> Если я прострою этот бой, я не знаю. <с> Мне будет обидно, потому что, блин. Ну, видос еще вот так вот. Ну ладно. Ой, ой Сейчас придется ранец брать. Тихо, не бей меня. Чтобы я выиграл, тут надо ранец, брать. Потому что отсюда не вылезу никак. А, у меня веревка есть. Смотрите, веревка. Так, чё чё чё ч, ч? Веревка бесконечная. Бесконечная веревка, ребята. Прыжок, есть? Аптечки ищу. Короче, можно, знаете, что сделать? Чтобы такого не было, короче. Чтобы я бой не просрал. Минки есть? Минки, минки, минки, минки. Были, были минки. Сюда встаю. Беру самонаводящуюся. И пытаюсь его зауронить как-то. Блин, ребят, ребят, качество вообще офигенное. Все, лох, лох, просрал сэкономить будем будем веревку брать использовать а как тут горячий клавишу сделать можно горячий клавишу использовать сейчас короче блять я горячий настрою после боя после этого и наверное все таки такие закон заканчиваю потихоньку потому что слишком долгие видосы я не, не буду снимать точно уже вот ну вот такие минуты 15 по 20 может быть буду снимать так да. посмотрим посмотрим это как там горячие клавиши работают у нас или нет так, это у нас тут находится, так, посмотрим. Так, да, работают. Так, веревку у меня на единицу, ранец на двойку был у меня, минки на пятерку. А... ну и остальное я не хочу, потому что это у меня основные не настроены, на говорят, клавиши в ВК-версии, поэтому вот так вот будет, но ранцы не бесконечные, ранцы у нас не очень. Ну давайте, потрачу я миссии, наверное. У меня миссии есть, в принципе. Потрачу миссии, в принципе. На этом можно будет заканчивать. А босс, доступный босс. не закрыты пока что. Шестой уровень для фермера. Вы серьезно? Ладно, пока миссии только можно будет играть. Поехали. Я пока ничего не буду покупать, ребята. Вот, из арсенала вообще буду экономить. Потому что тут я и так пока что всех буду выигрывать. Закрыты минки на первый ход, ребята. Вот это обидно. Минки закрыты на первый ход. Реально обидно, пацаны. Ладно, это базука. А -а -а! Ну да, тут они, короче, не сделали ничего. Просто когда в ВК-версии, короче, базука она наводится на а -а -а! противника. А тут Прыжок! она не наводится, поэтому очень плохо. Прыжок! Так, ну и что у меня тут есть? Блин, ну тут как-то... А, минки открыты уже. Минки можно использовать, да, уже? Ребята, качество на высшем уровне. На высшем. В отличие от ВК-версии, тут вообще... Она даже не, не равняется тут. То есть я тут буду точно играть, ребята. Но ВК-версию тоже не заброшу. Я ВК тоже буду играть, ребята. Тут потому что прокачиваться очень долго придется. На нахер. Тут прокачиваться будет очень долго мне Вот, поэтому буду Играть в ВК-версию тоже параллельно, ребята Не заброшу я ничего в ВК, вы ч. Вот, поэтому будем как-то совмещать все это дело вот. Ну, бонусы буду, конечно, собирать Тут регулярно, все бонусы буду собирать Ребята, вот. буду следить За обновлениями, за всем этим, всем Ну вот, но как бы сильно я Как бы тут задротить тоже не буду Потому что нет времени особо. Буду поигрывать, получать бонусы, там Дальше посмотрим, как оно пойдет вот. Ну -ка, ну -ка. Брыжок, так, что у меня тут есть? Ну ничего нету. Брыжок, прыжок, Будем прыжок. запускать Бой. осколочную гранату, короче, используем. Первое, ну, вообще изи, ребята, вообще изи. Вот тебе. Они косые, тем более я смотрю еще. Вот. Брыжок. Возьму, пожалуй, я и тут вообще время идет так медленно ребята смотрите время как идет медленно вообще 30 секунд как будто их не было блин вообще как бы я уже тут просрал на секунд не знаю 20 пока был убил а тут секунд 10 просрал где-то я видите они, они замедленные короче а 40 секунд сделали ребят 40 секунд сделали я в шоке 40 секунд Времени дается, чтобы сделать ход, вы серьезно? Так, граната стандартная. Где сколышная? Ну, говно, ребята, говно арсенал. Поэтому вот так вот приходится играть вначале. Потом все будет, надеюсь, нормально. Так. Я сейчас, короче, буду рисковать немножко. Я рискую, ребята. рискую и пытаюсь его утопить, но я умею, я же не лох какой-то. аккуратненько, я ж не лох, ребята, вы чё сейчас моего где я ружье? это ружье? это базука, наверное, да? базука, да? а ружье надо, ружье? нету ружья что ли? а это что? а вот ружье. Вот и все. Изи, изи. Так все плавненько, ребята, идет. И вообще... Ну, ВК не сравнится, и батарейки не сравнятся, и Facebook не сравнится тут ни с чем. Вот. Все... Короче.. Весь вормикс, короче, который флеш, на флеше, короче, он не сравнится с этим. То есть тут вообще все круто сделано. Все плавненько идет. Даже не привычно немножко с этого. После. Так, сейчас, короче, мы... короче ребят тут я уже выиграл. Так. Так, сейчас посмотрим что можно сделать Так, давайте убьет убьет у меня же такер атакер боксер так сколько там миссий вообще доступно то я не понимаю вообще. Сейчас, короче будем выносить его с помощью узишечки вот она узишечка моя Пошел нахер с поля боя. Прыжок. Первая, прыжок. Следующий бой. Жду прыжок. Прыжок. Тут что можно сделать? Так, тут, в принципе, на хп надо. Прыжок. Быстренько его убить. Прыжок. Прыжок. Ну вот. Особо нечем просто его прыжок. тут убить. Динамит поставлю. Все Давай, бей сам себя, пожалуйста, сам себя убей. В чем он стоит? Блин. Ладно, нормально. Пойдет, пойдет. Так, собираю, короче, я эти ящики. Дроба ждали, нормально, прилично. Так, сейчас будем дробашом убить. Хорошее оружие, мне нравится. На низких уровнях оно тащит. Видите, как оно разрывается. его. Вот. Блин прикольно сделано так не убью тут короче узишка немножко по-другому немножко физика узи Прыжок. другая немножко какая-то так аптечки собираю так все отлично Все миссии закончились ребята у нас по моему да а нет новый уровень <с> новый уровень короче за скринью я это вот, отлично все так вот они наш вот он наш арсенал точнее так миссии есть еще если есть миссии то пройду конечно же их потому что потому что хочу хочу пока играть мультиплеер плеер там есть интересно интересно можно туда, сходить туда или нет на мультиплеер не не хочу считай, идти туда хотя давайте пойдем одну ставочку что такое одну ставочку хочу сыграть неверный ключ авторизации пожалуйста перезапустить перезапустил я вормикс сейчас я попытаюсь поиграть на ставках Хотя бы две ставочки сыграю. и на этом можно будет завершать. Вот, поехали. Вот. Ожидание соперника. Ждем. Вот, первый бой. Посмотрим, кто нас ожидает. Мой второй ход. Обидно, обидно. Попался нам чувак миксер какой-то. <laughs> Посмотрим, что он будет делать. Вот. Ну тут в принципе динамит он решил поставить. И получается у меня минки закрыты, да? Да, минки закрыты у меня. Обидно, на самом деле. Что они закрыты? Так, ну... Посмотрим сейчас. У меня порты есть. Ладно, тоже динамит поставлю пока что. Вот. В принципе, ничего пока что нету такого. Сейчас главное, чтобы я его добил, ребята, за этот ход. Это очень важно сделать, чтобы я его убил. Потому что, если я не убью его, то... Будет очень плохо. Я проиграю бой первый. Вот. Звуки я, кстати, убрал все. Вот. Потому что звуки, они очень громкие были в игре. Решил звуки убрать. Как думаете, меня вынесет сейчас? Не трогай меня, сучка! Меня убил! Вот урод! Сложное, сложно, ребята, будет. Давайте еще парочку ставочек сыграем. Вот. Опять второй ход. Да капец. Обидно, ребята. Обидно, что я второй хожу. Но тут ничего не поделаешь, как бы, потому что он первый ходил. Если бы я ходил первый, я бы выиграл его. Потому что у меня минки бы открывались, и все. Минки, это очень плохо, то, что заблокировали. Но не все, конечно, просто половина. Тут даже, даже большая часть игроков тут с, э, из одноклассников ВКонтакте, там, Фейсбука. Поэтому вот так вот все будет плохо. Надо как-то избегать минок чтобы минки не кидали мне вот благодаря тому то что я ходил второй, меня выиграли вот. сейчас будем кидать э, осколочную ему да? хотя можно знаете еще сделать вот сюда встану и вот так вот используем тоже используем эту штучку вот она снимает мало но ладно Сейчас будем думать так все сейчас пошли минки надо как их накидать так чтобы они зауронили жестко так перевязку перевязку дали офигеть это пойдет так сейчас будем думать так ну вот тут минку поставим сейчас короче надо минки накидать правильно ребята вот тут пинку поставить надо. Вот тут вот. И наверное, блин, что делать? Динамит. О, ребята, я лох. Я, конечно, вообще лох. Меня сейчас убьют, наверное, да? Меня убьют, убить могут, ребята. Дело в том, то что у меня мало ХП. Прошлиход, пожалуйста, простреход Чё он? Он знает, как надо портом даже заходить? Вот ты гнида. Сейчас меня убьет, да? Да не убьет. Не должен. Ружье, сучка. Пиздец. Сложно тут, ребята, играть будет. Э? У меня уже два поражения. Офигеть, просто на видос прям. Ну ладно, ничего страшного. Тут просто сейчас второй ходил. Сейчас я буду первый ходить и выиграть всех, наверное, надеюсь. А что он первый ходит? Он что, козел? Да, вообще не кайф, вообще не кайф. Сейчас тут все с ВК пришли. Все профи. Еще, ладно, они с ВК пришли. Но почему я второй хожу постоянно? У меня вообще реакции... Нет, даже, да? У меня же реакция нулевая, да? У него сколько реакции? У него он тоже ноль. А почему первый ходит, если у него ноль реакции? Сюрики тащут, ребята. Сюрики тащат, смотрю. Я офигел просто. Что за говно вообще? Ну и все. И тебе, короче, надо как-то его добить сейчас этот ход. Если я его не убью, то все. Минки закрыты. И все. Дисбаланс. Ну что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Да ну на этом. Уровни, ребята, вообще нет смысла, верно, ставки вообще нет смысла никакого. Потому что тупо тут видите, как жестко все сделано. То есть, кто первый ходит, тот выигрывает. Ну тут понятно было, что я ему не сниму никак эти жизни, поэтому все реки дали. Ну и что, и что? Я могу пойти в. Ладно, давайте покрыть Давайте закрытим на это. Просто закрысим ради прикола. Хотя я не знаю зачем. сети эйди нахер с сети, блять Гандон, и баны а, бесит меня реально пацаны ну, тут реально сложно будет играть я не буду тут на ставки играть просто ради прикола зашел просто и все на ставки я сюда не зайду вообще потому что нет смысла тут играть на ставках вот Потому что тут весь на второй хожу. Надо реакцию качать. Как-то. Я просто убивают. Последний бой. Короче, последний бой и все. И заебало все. Ч ⁇ за бред вообще? Вот это все такое. Что это такое, ребята? Ну. Что это такое? Перезапустите Steam Какой Steam? Ребята, короче, Вормикс лагает Ну, не то что он лагает, а, а Он, короче, ошибки дает какие-то непонятные Дорабатывайте Steam версию Потому что вот это, вот, это не дело Это не дело Ладно, ребята, все На этом я заканчиваю свой видосик Вот такой он был Три поражения Обидно Ну, ничего страшного, ребята, ничего страшного Тут нет статистики, по-моему, да? Статистика тут есть Хоть бы ее не было вообще. Хоть бы ее не было. Есть статистика. Та три поражения, сука. Не хотел я это, не хотел. Хоть начинаю заново, реально, пацаны. Тут можно обнуриться. Ладно, ничего, ничего, ничего, все. Больше тут не буду играть на ставках. Когда я прокачаюсь нормально, тогда я будем играть на ставках. это бред вообще. Нету смысла никакого, ребята. Кстати, тут топ есть. Где здесь топ? Ради чего тут все играют, ребята? Ради чего тут все играют? А где тут? Так, это что такое? Вот он топ. Я могу войти в топ сегодня. Ну какой смысл? Я могу войти в топ сегодня, но... Он уже VIP он получил. Я в шоке. VIP он получил, чувак, уже. Вип, вип, вип, вип, вип, вип. Это что? Вип, вип, вип. У всех вип-аккаунты капец. Ставка 15, ставка 50 за все время. Лига новичков. 10 рейтингов, Ну давайте последний бой может. Нет, все, все, ребят, добавляйте ко мне в steam. Ссылочка на мой аккаунт в Steam будет в описании под видео. Качайте мне реакцию, я буду взаимно качать всем реакцию. Вот. И всем пока.